На почтительные поклоны, быстро расступившись перед ним вправо и влево толпы, он небрежно кивнул головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал Гнусаву, — Господа, вы свободны до завтрашнего дня. Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора. — Так вы, Сергей Ларьянович, представьте мне его, — сказал он в полголоса. — Зиненку? — предупредительно догадался Шелковников.